Привет, мои дорогие! В некоторых роликах я говорил о том, что в любовном треугольнике выигрывает тот, кто первым из него выходит. В этом я подробно расскажу, за счет каких механизмов это происходит. И в конце ролика вам станет понятно, почему чем раньше вы выйдете из этой игры, тем быстрее окажетесь победителем. Так, мы имеем мужчину, его жену и любовницу. Классический любовный треугольник, в котором наблюдаются следующие связи. Мужчина связан с женой какими-либо обязательствами и, возможно, чувствами, которые еще остались. Жена его тянет к себе. Он пытается от нее отдалиться. Любовница тянет мужчину к себе. Он тянется к ней, так как пока что еще не имеет возможности полностью наслаждаться ею. И между любовницей и женой существует неглавное соперничество и вражда. Система достаточно устойчивая, так как все эти связи уравновешивают друг друга. И обычно обе женщины пытаются добиться своего единоличного владения мужчиной через усиление воздействия на него. Но так как система всегда стремится к равновесию, то в случае, если жена пытается каким-либо способом сильнее тянуть мужчину к себе, шантаж, забота, угрозы, манипуляции усиливается либо отторжение мужчины для компенсации этой силы, либо действие любовницы, которая, чувствуя перекос, тоже начинает переходить к активным действиям. Больше писателей звонить, чаще обижаться различными способами пытаться получить больше внимания мужчины, шантажировать или манипулировать. Если мужчина уже ушел от жены, она не перестает быть элементом этого треугольника, просто она меняется ролями с любовницей, и теперь ей приходится прикладывать больше усилий, чтобы получить его внимание. И, кстати, достаточно нередки случаи, когда бывшая жена действительно становится любовницей этого мужчины. И еще бывает, когда мужчина по очереди уходит то от одной, то от другой, а в зависимости от сил, которые на него влияют в конкретный момент с разных сторон. Но что же будет, если вы, находясь в роли жены, своим волевым решением выйдете из этой системы и перестанете соперничать с ней за мужа? А произойдет любопытное перераспределение сил. Первое. Вы больше не тянете его к себе. И так как он изо всех сил сопротивлялся этому, прилагая противоположные усилия, его отшвыривает к любовнице. Как это бывает в жизни. Либо жена выставляет мужа из дома, либо сама собирает вещи и уходит. Либо, если же он уже ушел, она просто перестает с ним контактировать. И что ему остается? На этом этапе мужчина еще достаточно горд чтобы бежать обратно за ней, поэтому он начинает интенсивнее сближаться с любовницей, пытаясь закрыть ею образовавшуюся брешь в его потребности. Второе, Вы больше не составляете конкуренцию ей, и, казалось бы, она должна обрадоваться, расслабиться и наслаждаться жизнью. Но не тут-то было. Получается, на первый взгляд, парадоксальная, но вполне же закономерная ситуация. Вы вышли из этой конкуренции и не тратите больше свою энергию на нее. А она-то не вышла. И хоть и не видит ваше сопротивление, но все равно продолжает конкурировать с вами, прилагая усилия за двоих. Так как теперь ей очень важно не просто завладеть им, она же уже им владеет, а удержать возле себя. Значит, ей нужно по всем параметрам превосходить вас. Ох, не завидую я ей. И парадоксально то, что по каким бы объективным качествам она вас не превосходила, для него все эти превосходства не будут очевидными в ваше отсутствие. По сути, стать лучшей версией вас – утопия для нее. Третье. Первой, выходя из этой игры, вы становитесь абсолютно свободной женщиной. Независимой, необремененной обязательствами перед мужчиной. И теперь можете выбирать себе нового партнера. Это резко повышает вашу значимость в глазах мужчины. А тот факт, что теперь вы для него недоступны, делает вас еще более желанной. То есть одним движением руки вы на несколько пунктов повышаете свою привлекательность. Четвертое. Когда вы первое выскакиваете из этого сомнительного мероприятия, вы не оставляете им выбора, кроме как остаться вместе, тем самым сильно сближая их друг с другом. И здесь они мало того, что могут получше разглядеть себя, увидев, что оказывается у них еще есть недостатки, но возникает закономерная реакция на это сближение отторжение, И тут может быть два варианта. Либо мужчина начинает резко сближаться с ней, тогда она теряет к нему интерес. Либо любовница, стараясь как можно скорее затянуть его в новые отношения, чтобы он точно не вернулся обратно, начинает проваливаться в своей значимости и здесь уже мужчина теряет к ней интерес. В результате вы – свободная фигура, не обремененная никакими связями, независимая и достойная женщина. И они – вечно замороченная пара, которая в ваше отсутствие будет вечно пытаться уравновесить отсутствие тех сил, которые вы вносили в эту систему. И, скорее всего, в результате эта пара будет разрушена, потому что была создана на трех точках и в формате двух существовать не может. Нередко женщина боится оставить мужа в покое, пытаясь строить всякие козни, прибавляя ему и его любовнице проблем, переживая, что она такая брошенная, а они будут вместе наслаждаться жизнью. Из этой позиции вы выглядите униженной женщиной и только усиливаете их связь, так как совместное преодоление трудностей против общего врага только сближает. И чем больше они их вместе переживут с вашей подачи, тем крепче будет их союз. Умерьте свою гордыню и зависть. Будьте выше этого. Станьте достойной женщиной. А о том, что на данный момент вам мешает стать таковой, я рассказал в ролике про чувство собственного достоинства. Смотрите его, и вам станет еще понятнее.